Всем привет, с вами Метанол. И сегодня мы посмотрим, кто же популярнее. Гай или Марьянаро. Ро. А решит, кто же все-таки из них популярнее. Акинатор, интернет-гений. Так, что ж. Привет, я Акинатор. Чтобы начать игру, нажмите играть. Начнем с Марьяны. И первый вопрос. Ваш персонаж женского пола? Да. И ваш персонаж существовал или в реальности? Да. Ваш персонаж певец? Нет. Наверное. Ваш персонаж прислался благодаря YouTube, Да. Ваш персонаж имеет отношение к Японии? Да, Мариана имеет. Отношение к Японии. Ваш персонаж из мультфильма Фиксики? Нет. Ваш персонаж имеет красный цвет волос? По-моему, у Марианы Рони красный цвет волос. Нет. Знаешь, если наш пиарился у Ивангая, не... не знаю. Я вам отвечу, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Я думаю, это Мария Роуз. Правильно думаешь. Видеологер, девушка. Да, девушка, Ивангая. Так, отлично, я снова нажал с вами играть. Итак, э, персонаж был отыгран 275 тысяч 630 раз. Запоминаем это число и переходим к вангами. Первый вопрос. Ваш персонаж женщина? Нет. Ваш персонаж шутит про масло. Масло, чтоб попа не погасла. Да что за рифма такая тупая, почему -нибудь... О! Сковорода! Э, чтоб масло туда! Да. Да про масло. У вашего персонажа более двух миллионов подписчиков на YouTube. Ну разве что чуть-чуть. Ваш персонаж снимает видео со своей бабушкой. М -м -м, нет, он не снимает видео со своей бабушкой. Ваш персонаж имеет отношение к разработке и подвижению сайтов. М -м -м. В основном он не пиарит их, наверное, у себя. Я отвечу нет. Хотя я не знаю. И он думает, что это Ивангай. Да, это Ивангай. Он отгадал его быстрее, чем Рианну И посмотрим, сколько же здесь. Раз он. Так, он отыграл его девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят семь раз судя по нашей сегодняшней игре Иван популярнее популярны марьяны и всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии всем удачи всем пока